Как в сумасшедшем ритме этого города найти время для себя, если отпуск совсем еще не скоро? Обязательно посмотри сегодняшнюю серию, которая посвящена новой коллекции гель-лаков Семилак в сентябре. Я расскажу и подробно продемонстрирую все удивительные оттенки гель-лаков, модные в сезоне весна-лета 2019. И покажу, как с помощью одного маникюра перенестись в незабываемое путешествие. Приглашаю к просмотру! Совсем недавно в Польше состоялась премьера новой коллекции гирлаков сети В линейке представлены 6 цветов, модных в этом сезоне. Перед вами коллекция гирлаков, которая удивляет своим разнообразием и в то же время четкой последовательностью. В ней каждый найдет что-то для себя. под номером 542 оттенок 543 интенсивный мандариновый цвет гель-лака добавят красок любому приключению оттенок 544 просто позвольте себе ничего не делать в маникюре нанесите один спокойный слегка ленивый оттенок серого оттенок 545 летать в облаках можно и на земле оттенок 546 Нанесите маникюр в неочевидном оттенке серого, синего и зеленого. Оттенок 547. Каждый день для офиса, так и для путешествий по пустыне. Нанесение гирлаков Синелак – настоящее удовольствие для мастера. А богатая палитра цветов – настоящее удовольствие для клиента. Если тебе понравилось наше видео, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. А может быть, ты мечтаешь делать настоящий профессиональный маникюр с покрытием гель-лак? Тогда приглашаем тебя в нашу школу, где максимальный индивидуальный подход к каждому. В группе по 4 человека и в расписании ты сможешь на обучение составлять себе сама. До встречи в следующих сериях!